Здравствуйте! Сегодня я хочу оставить отзыв о прохождении первого модуля по астрологии у Лидии Бойко. Меня зовут Ольга, мне 68 лет, живу я в городе Омск, дети взрослые, я бабушка. Меня всегда привлекали необычные знания. Я увлекалась нетрадиционной медициной, траволечением, энергетическими методами оздоровления организма, меня привлекали люди, которые были знатоками в этой области. Читала книжки об этих знаниях. А когда вышла на пенсию, у меня появился свой собственный ноутбук, с которым я тоже потихонечку начала дружить. И он вывел меня на просторы интернета, где я встретилась с людьми, которые познакомили меня с такой наукой, как астрология. Я узнала с тем, какие дает знания астрология. Узнала, что с помощью этих знаний можно узнать о скрытых возможностях человека, пристальнее на них взглянуть и жизнь пройти с меньшим количеством ошибок. Можно узнать о болезнях, которые могут обостриться в определенные периоды жизни Можно узнать о совместимости с человеком, с которым тебя свела судьба Тебе он очень нравится, но отношения как-то немножко не складываются Рассмотрев его карту, можно узнать его особенности и подобрать ключик к этим отношениям Все эти знания мне показались очень интересными и увлекательными И я пошла на обучение Знания я, конечно, получила, но мне не хватило собственных трактовок, которые я могла бы делать по чужой карте. Потому что все карты очень разные, как отпечатки пальчиков, а трактовки стандартные. Ну и мне немножко не хватило как бы такого опыта. Я решила, что это все знания для ми... не для меня, что надо было идти учиться на этот курс пораньше, но как бы отступила. Но на просторах интернета я встретилась с Лидией Бойко, которая меня убедила, что я могу справиться с собственными проблемами. А мне и самой этого хотелось, и я снова включилась в процесс обучения. Лидия учит понимать все премудрости астрологии по собственной натальной карте ученика. На первом модуле человек учится изучать свою карту, делать трактовки по своей карте. И как бы когда делаешь трактовки, ты сравниваешь со своей собственной жизнью и более уверенно идешь по, по обучению, поняв себя и разобрав свою натальную карту, ты научишься уже более уверенно идти по чужой карте. Веришь в свои, в свои трактовки и увереннее идешь вперед. Рассмотрев свою карту, я поняла, что, хоть и, что по жизни вот как я шла, вот какое было у меня предназначение, вот так меня и ведет судьба, именно в эту сторону меня и тянет. Только жизнь могла бы пройти более интересно, и, может быть, это было бы основной моей работой. Поэтому мне сейчас хочется помочь своим близким людям пройти по жизни более легко и радостно. Уроки у Лидии все коротенькие, понятные, периодически совершенствуются. А сейчас к урокам по блоку, по первому блоку, добавились уроки по астропрактике. Астропрактика это такой отдельный модуль у Лидии Бойко. Там может каждый ученик задать свой трудный вопрос. И получается, как мини-консультация учителя ученику. Она отвечает на трудные вопросы ученика, следит за разбором этой карты и помогает идти в верном направлении. В астропрактике очень много карт, но там ученик... Первого модуля может задать вопрос только по своей натальной карте. Ученик на втором модуле может задавать вопросы уже по картам своих близких людей, которые он учится разбирать. А на третьем модуле Лидия разрешает задавать вопросы даже по клиентам своих учеников. Это, конечно, очень ценно для ученика. У Лидии обучение неограниченного времени. Каждый идет в своем темпе и в удобное для него время. Задавать непонятные вопросы по урокам можно в личные сообщения Лидии, и она лично отвечает на вопросы ученика, дает совет-ответ на тот вопрос, который задан. И вот я уже на финише сдала свой заключительный экзамен. И иду учиться дальше, чтобы попробовать сделать то, что я решила для себя – помочь своим близким. Я благодарю вас, Лидия, за обучение и иду на следующий блок обучения.